всем привет дорогие друзья с вами канал крипто шарик в этом видео расскажу про новый интересный проект называется light coin в общем проект появился совсем недавно появился он 29 мая так что у нас в общем по проекту по проекту у нас здесь получается ос и мастерноды. как бы вся система работает на алгоритме нас Quark. Здесь показано, смотря сколько будет мастерной сети и в зависимости от этого будет какой идти рой, то есть какая будет прибыльность, какой будет выхлоп. На данный момент, скажу, мастерно так немало уже появилось, но все равно рой остается довольно-таки хороший. По стейкингу еще не пробовал, но думаю, возьму немного монет, прикуплю, попробуем, посмотрим, что получится. Так, в общем... По дорожной карте, что он здесь. Ну, как в первом квартале у них там формирование, скажем так, команды было. Потом у них релиз белой бумаги. Бумага есть. Ну, конечно, я ее сейчас показывать здесь не буду. Кому интересно, сами почитайте. Потому что это видео затянется надолго. Так что с этим мы пока пропустим. То, что запустили веб-сайт. начинает они, скажем так, делали тесты. То есть первый квартал как бы у них уже пройден, нам это уже не интересно. Здесь мы типа запустили блок Explorer. сейчас у них там вот был релиз, скажем так, кошелька, идет у них пресейл. И как обещают, сразу же в течение, вот я стрел в дискорд написано, в течение 24-48 часов у них должен быть листинг на мастернод онлайн и на крипто Скажем так, это сейчас самое интересное, также у них тут какая-то баунти-компания происходит, Ну об этом поговорим немножко попозже. Дальше мы заглядывать по дорожной карте на данный момент пока что не будем, посмотрим, как они в течение, пускают, допустим, двух дней реализуют, скажем, листинг на Мастеронда Онлайн и на Крипто Так что на этом пока мы и остановимся. Следующее, смотрите, есть темка на форуме, довольно-таки неплохо она набрала здесь просмотров, там люди интересуются проектом, ну как бы сделали они все красиво, и все у них работает хорошо. Так, что у нас здесь, ну точно такая же информация, как и на сайте, только немного попроще она доступна здесь, преподнесена, то есть не придется там листать, гасать по вкладкам. И вот здесь есть кошельки, скажем так, на любой вкус и цвет. Кстати, они их тут, э, смотрите, вот я не знаю, да, на форуме они нормально с кошельками все сделали. Почему они здесь на сайте, когда нажимаешь кошельки, они не могли точно такие же добавить, допустим, картинки и сделать вкладки? Ну с этим как бы я еще не совсем понимаю, почему они так, видимо, небольшая недоработка. Ну на это обращать внимание не будем. Так, в общем, что еще? У них идет пресейл. Присел, конечно, в принципе, как стандартный везде идет. То есть мастернода стоит 0.35 за тысячу монет. Довольно-таки немаленькие деньги для мастернода. Ну мне кажется, для этого проекта. Вроде как он за... люди в нем заинтересованы. Очень много людей в нем участвуют. Посмотрел мастернодов. Э, запущено уже довольно-таки много. Ну, кошелек у них, кстати, стандартный. Там можно посмотреть весь список мастернод, которые сейчас есть в онлайне. С кошельком, с кошельком там как бы ничего нового такого нету. Ну, не знаю. Как бы 0,35 биткоина, в принципе, и мало. С другой стороны, как бы немного. Есть некоторые больше ломят цены. Но тут же есть еще и стейкинг. То есть, можно немного прикупить монет и попробовать настакать на счет мастерноды. Пока не знаю, ну может быть куплю мастерноду, если конечно средств хватит, ну а стейк запустить думаю в принципе можно будет, пускай там немного монет залить, посмотреть как они будут стакаться. Так, ну что, в общем здесь больше пока ничего как бы интересного нету, как бы видите здесь на крипто они уже запрос как бы подали, видимо уже все проплачено, так что ждем когда все это у нас появится. И точно так же мы ждем, когда они появятся на мастер онлайн. То есть, сразу появится биржа, можно будет торговать, посмотрим, какой будет курс. В принципе, как проект, не знаю, интересно сделан качественно. Но вот это единственное, что небольшую недоработку, которую я заметил, это чисто потому, что они не добавили, скажем, можно сказать, такие вот ярлычки, чтобы можно было просто скачать кошелек. Посмотрим, ребята, если я буду по этому проекту делать себе мастерноду, я, наверное, тоже сделаю видео, как она настраивается. Потому что там некоторые люди писали, и спрашивали, как настроить, либо там сколько ждать по времени поступления монет, когда только запускаешь мастерноду. В общем, с этим мы еще разберемся. Насчет баунти, как видите, здесь уже по переводам все у них баунти выполнены то есть кто-то получил по 25 монет и там у них какие-то еще там интересные скажем так баунти по приглашениям идут то есть кто больше походу призвал людей скажем так на проект позвал тот кто занимает первое место получает 100 монет сразу говорю я в этом не участвую скажем так ссылка будет чисто лично ихне то есть моей здесь ссылки не будет так что можете заходить смотреть в принципе пробовать Также здесь он если у вас есть какое то звание неплохое на bitcoin talk на форуме можно попробовать тоже добавить такой код то есть у вас будет висеть рекламка из -за этого вы тоже будете получать там понемногу монет ну как по мне так это все не знаю, не очень, наверное, работает. Но, тем не менее, у кого есть аккаунт, можно и попробовать. Ну, что еще хотел сказать. Проект, как бы, в принципе, интересен. Не знаю, можно будет в него немного вложить денег, попробовать. По крайней мере, можете посмотреть на моем примере, как когда я это сделал. Но, опять же, смотрите, скоро появится на бирже. То есть... Я думаю, мастер много, курс сначала немного просядет, когда начну с них сливать, а потом он немного поднимется. Либо, ну как, я как бы не трейдер с этим гадать я не буду. Посмотрим, как у них будет все получаться. Но я, тем не менее, для стейка, думаю, немного монет возьму. Так, ну, в общем... А, кстати, там еще есть аэродропы, так что тоже можно будет немного, скажем так, урвать монет. Но пока у меня, мужики, на этом все. В общем, если у вас будут вопросы, пишите в комментариях. Поддержите видос с лайком, там, подписочкой на канал. Будем следить за проектом. В принципе, как бы проект интересный. Ну, а пока у меня на этом все. Давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.